Всем привет! С вами Сергей Малашенко и Green Time. Программа о культурном и житейском футболе. Сегодня поговорим о южноамериканском аналоге Лиги чемпионов, а также посетим Францию, главную сенсацию этого сезона, Монпелье. И в конце поговорим о лучших игроках чемпионата России, их номинациях и победителях. Южная Америка аналог Лиги чемпионов, Кубок Либертадорес. Встречались Сантас и Верес Сарсфилд. Типичное противостояние бразильцев и аргентинцев. И чтобы побольше понять атмосферу на стадионе и любви к футболу этих стран, перемещаемся прямо сейчас. В ответном матче четвертьфинала розыгрыша Кубка Либертадоры Сантосу предстояло отыгрывать преимущество Вероса. Ведь бонус Айрисе они проиграли 1-0. Матч начался сразу же и без раскачки. Моменты создавались один за другим, обменявшись несколькими выпадами на 39-й минуте. За фол последней надежды был удален голкипер Вероса Марсело Бароверо. И это полностью перевернуло игру. Уже гости отошли к воротам, играя на контратаках, а Сантос пытался отыскать ключи к оборонительным рубежам оппонента. Казалось, что все-таки Вересу удастся удержать столь заветный результат, но бразильцам удалось поистине потрясающая атака, которой отличным дальним ударом отметился Аллан Кардетс. 1-0, ничья. У аргентинцев в принципе сил не оставалось для достойного ответа. Когда как Сантос еще мог забить, но не забил. Время все шло, в начале первые 15 минут, потом следующий. И тут все доходит до послематчевой серии 11 метровых Начал Верос. Первым подходит к мячу Эктор Котерос, но не попадает в створ ворот. Первый блинкомом. В следующем к мячу подходит Паоло Инрике Гансо. Эта попытка становится удачной. Сантос впереди. У Лереса мяч берет третий номер Эмильяно Папа. Но вратарь удачно сдействовал и прекрасно отразил этот удар. Теперь, что ответит Сантос, к мячу подходит Элано, бывший футболист Шахтера и Манчестер Сити. Реализует просто на ура момент для Вераса Себастьян Минги защитник. Если сейчас не забивает, его команда проигрывает. Потому и понятно, как играют нервы у футболистов и болельщиков. Но Себастьян все исполняет великолепно. Решающий момент для Сантоса. Даже болельщики ставят свечки. Лео Пастас. Если сейчас забивает, его команда выходит в полуфинал Кубка Либертадорес, где сможет защитить свой титул. Лео бьет на силу и выводит свою команду в полуфинал Кубка Либертадорос, где они сыграют с бразильским Каринтиенсом. Тяжелейшая игра, в которой все решилось в серии 11-метровых. Сантос показал характер и силу воли. Красивейшая игра, которая достойна своего внимания. Смотрите футбол, любите футбол. Американцы всегда отличались эмоциями во время проведения футбольных матчей. Ведь футбол для них нечто особенное и всегда наиважнейшее время при провождении. Футбол больше жизни, поэтому и футболисты, и болельщики очень сильно переживают все события игры. А теперь переходим к сенсации сезона. Капитану команды и надежды Лорана Блана. Let's go, Montelier! Карло. Как там дела в чемпионской гонке? Все будет нормально, эль -Хайфи. Мы догоним и обгоним их. Титул будет. Еще есть время, им опыта не хватит. Когда парижане отыграли свой матч, они следили за событиями матча конкурентов. Ведь там из-за вылета Асера фанаты устроили войну помидорами. 30 минут. Интернет. И Валидол сопровождал подопечных Анчелоти, А Вон Белье в последнем туре французской премьер-лиги становится чемпионом. Благодаря победе, добытой стабильной игре по ходу всего чемпионата. Золотого дубля Утаки и талантливой молодежи. Вот один из них был вызван в состав сборной Франции на ближайшее Евро 2012 года. Центральный защитник и капитан по совместительству. Мапу Янга Мбива. Родился 15 мая 1989 года в Банге, Центрально-Африканская республика, но переехал во Францию в раннем возрасте. Детство провел в коммунии Порт-де-Бук, недалеко от города Марселя, в департаменте Бюш-Дирон. Начал выступать за молодежную команду Монпелье с 2005 года и до сегодняшнего дня не заменял своему клубу. Дебютировал за основную команду 23 февраля 2007 года. Правда, его команда проиграла, но все больше, выходя на зеленый газот, он доказал, что может приносить пользу команде, правда, прогрессировал крайне медленно. И в 2009 году Монтелье возглавляет Рене Жерард. С его приходом Вива получает больше полномочий, обязательное место в основном составе и почву для импровизации. Стабильность в игре приходит от игры к игре, а Рене получает надежного центрального защитника в свое распоряжение. Позже Мапу доверяет капитанскую повязку за преданность клубу. Уже сейчас Лоран Блан вызывает его на Евро 2012 года, он попадает в заявку. Но до этого Янга Бива имел двойное гражданство и мог быть заигран как за страну, где родился, так и за сборную Франции. Однако на молодежном уровне уже был заигран за трехцветных. Дебют его состоялся 13 октября 2009 года. квалификации чемпионата Европы среди молодежных команд. Из плюсов футболиста можно отметить великолепное видение поля в совокупности с пластичностью что позволяет ему обезвреживать самых опасных форвардов чемпионата. Игра на опережении, его конек, а также универсальность. Так что при необходимости или кадровых проблемах Жерар Рене может его использовать как в центре, так и на фланге. К минусу можно отнести юный возраст футболиста, но к своим 22 годам Пива уже провел свыше 160 матчей на достаточно уверенном уровне что и привело к интересу клубов из-за рубежа. Так уже сообщается, защитник Монпелье есть на карандаше недавнего финалиста Лиги Чемпионов Мюнхенской Баварии и команды из Энфилда Ливерпуль. Но как сам заявлял Мапу, его мечта — это лондонский арсенал с Арсеном Венгером. Так что, думаю, ждать трансфера осталось недолго. Только куда? Ему решать не. А мы пожелаем удачи на чемпионате Европы. Любите футбол, смотрите футбол. Мбиво за один успешный сезон стал одним из лучших защитников? Конечно нет. Труд и талант от бога в совокупности с упорством помогло достичь ему цели и на концовку оставил свое мнение распределение номинаций и победителей лучших игроков чемпионата России. Теперь расскажу свое видение номинаций и победителя. Лучших в чемпионате России начнем с самой ответственной позиции на футбольном газоне Страж Ворот это зачастую пол команды. Антон Шунин провел прекрасный сезон, и только сама нестабильность московского Динамо не позволила молодому таланту стать лучшим в этом году, а потенциал у него огромнейший. Не удивлюсь, если в скором времени он отправится в Европу. А победителем номинации лучший вратарь чемпионата России становится Вячеслав Малафеев, проведший отличный сезон как за питерский «Зенит», так и за сборную «Россию», став основным, пускай из-за травмы Акинфеева. Малафеев за счет опыта и работоспособности в этом году вывел «Зенит» в плей-офф Лиги Чемпионов. Его до сих пор помнят болельщики «Порто». А Халку и компании Вячеслав Снится в страшных снах со своей реакцией и самоотверженностью. Теперь переходим к номинации Лучший защитник. И бронзу забирает надежный бразилец Фернандес. Лидер на поле непроходим для оппонентов. Его опыт в нашем чемпионате и бразильское мастерство делает Фернандеса как надежным защитником так и полезно при атаках своей команды. Серебро достается Доминика Кришита, который, имея звездный статус, в середине сезона переходит к луча на спалете и начинает показывать свой уровень, скорость которой обладает Доминика феноменальна, но еще более восхищает его возможность работать с мечом на ней. Не просто талант, а феномен. Но только половина чемпионата, проведенная в этом году, не позволила ему стать лучшим. И вот дошли мы до победителя номинации. Им становится защитник Зенита Николас Ломбертс, незаменимый в команде, страхующий в тяжелых моментах абсолютно любого партнера. На него всегда можно было положиться за счет надежности и видения игры. Питерский клуб и завоевал свои награды. Следующая номинация «Лучший русский игрок» и «Тройку» открывает Роман Широков. Великолепный сезон, в котором открыл себя как отличный галиадор, Но скандалы, связанные с болельщиками и разговорами в Твиттере, не позволили ему распределить все силы на весь длинный сезон и стать лучшим. Вторым становится капитан Лока Денис Глушаков. Отличный сезон для центрального полузащитника, который забивает 11 мячей, не правда ли? Вызов в сборную и поездка на Евро уже сейчас готов отправиться в иностранные чемпионаты и стать легендой клуба, но лишь при усердии и постоянной работой над ошибками. Но концовку сезона, как и для всего Локомотива, смазало впечатление, потому лишь серебро. Лучшим российским футболистом сезона становится Александр Киржаков. Забивший 23 мяча за питерский «Зенит», выигравший с ним чемпионат, бомбардир с большой буквы – человек, всегда обостряющий игру. Как говорится, бил, бью и буду бить. Его голы очень важны для команды и не раз приносили победы. А благодаря количеству и качеству сегодня он лучший. Теперь переходим к лучшим легионерам или иностранцам премьер лиги. Кому как удобно. Бронза достается Юрию Мавсисьяну играя за команду из второй восьмерки, забивает 14 голов, а его присутствие на поле прибавляет головную боль защитникам соперников. Настырность, с которой он играет, создает впечатление последнего матча. Про настрой Юрию можно не говорить, футбол это для него все, но зачастую предпочитает развивать атаки самостоятельно. По спортивному эгоистичен, а футбол это командная игра, поэтому третий серебро получает африканец Ласина Трауре, один из лучших иностранцев в России. При его феноменальном росте Ласина обладает великолепной скоростью и техникой. Его конек игра не головой, а ногами. Его ждет блестящее будущее в скорейшем времени. Но Траора после отличной игры может запросто провалить матча 2-3 так подряд. А потом опять показать свой талант. Нестабилен и лишь поэтому второй. А лучшим становится главная звезда российского чемпионата Сиду Думбия. Человек-машина, который назабивал в этом сезоне 32 мяча 49 встреч. Феноменальный результат. Достоин восхищения и хвалебных отзывов. Браво! А его взрывная скорость и техника неброского футболиста позволяет ему оставлять в дураках многих защитников. Переходим к открытиям сезона и начинаем сегодняшнюю тройку. Украинец Андрей Воронин. В середине этого сезона с приходом Силкина Андрей показал тот уровень игры, который был ему присущен в Ливерпузене или Ливерпуле. Взрывная скорость, великолепный пас, он феноменально чувствовал каждого партнера на поле. Но в конце сезона разругался и с этим тренером. И в конце чемпионата мы получили тускло динамо и бледную тень самого Воронина. Вторым становится молодой талант московского локомотива Тарас Бурлак. В этом сезоне стал абсолютно основным для обороны железнодорожников. Уверенность и надежность. Вот те качества, которые присущи молодому россиянину. Но как и все молодые футболисты, имеет свойство ошибаться. А просчеты центральных защитников караются голами. Как говорится, чтобы стать лучшим защитником, нужно пройти крещение из грубейших ошибок. Тарас сейчас, на верном пути. Нужно только подождать. А пока он второй. Открытием этого сезона становится совершенно заслуженно Артем Дзюба, который за этот сезон превратился из парня, подающего надежды в лидера клуба. Благодаря его игре в конце чемпионата Спартак и стал вторым. Он бился за себя из за того парня. Его голы становились решающими, а желания и горячие глаза, с которыми он играл, Заставляли его партнеров бежать вперед еще быстрее. Браво, Артём! А теперь переходим к последней по счету, но не по значению номинации на сегодня. Лучший тренер. Я долго думал, кто же достоин награды. Скажу честно, выбирал между двумя специалистами Лучана Спалети из питерского зенита и Дану Петреску. И поразмыслив, понял что абсолютно заслуженно эту честь должен удостоиться румын из Кубани, великолепно подготовив команду лифт так называли краснодарцев и дойдя с ними до восьмерки сильнейших, тактическое мастерство и железная дисциплина. Вот секрет Дану Петреску. Еще раз напомню, что это абсолютно мое мнение и оно может не совпадать с мнением болельщиков. Вот и подошли мы к завершению передачи. Ждем первых матчей Евро 2012 года. Увидимся через неделю и напоследок. Некоторые болельщики считают, что футбол – это жизнь. Честно говоря, меня расстраивает их позиция, потому что футбол – это больше, чем жизнь.